С мая 2008 года самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире. Это здание стало мировым рекордом, выше его никого нету. Точная высота сооружения составляет 828 метров. В здании 163 этажа. Причем 180 метров приходится на самый длинный в мире шпиль. Небоскреб был переименован к тому моменту. Он стал называться Бурдж-Дубай, Дубайская башня. В настоящее время – Халифа, Бурдж-Халифа. Это имя будет носить навсегда. Дубайская башня проектировалась как город в городе, с собственными газонами, бульварами и парками. Общая стоимость сооружения – полтора миллиарда долларов. Проект был разработан американцами, которые проектировали многие другие сражения с Чикаго Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и многие другие известные здания. Автор проекта американский.